Первым делом готовим рассол. Берем кастрюлю подходящего размера, наливаем ее воду, добавляем соль, сахар, размешиваем, накрываем крышкой и отправляем на огонь, пусть закипит. В это время нарежем чеснок. Каждый зубчик разрезаем вдоль пополам. Острый перчик, я взяла такой кусочек небольшой, разрезаем его пополам. Семечки я тоже не выбрасываю а использую для остроты дальше займемся огурцами как вы заметили они у меня находятся в воде это не случайно я их замочила за три часа до начала процесса помыла хорошо и замочила холодной водой такой нехитрый метод даст нам возможность дополнительно напитать огурчики влагой что впоследствии скажется на их русскости они останутся хрустящими Достали огурчики из воды, теперь обрезаем хвостики. Вот так вот, понемножку с обеих сторон. Это для того, чтобы огурцы быстрее просолились. Все, хвостики я обрезала. Убираем миску. Рассол тоже уже закипел. Я его сняла с огня, пусть немножко постоит. Теперь берем чистую трехлитровую банку. Я ее не стерилизовала, просто хорошо помыла и все. Закладываем туда 3 листика винограда, 3 листика вишни, 3 листика смородины, половину пучка укропа, половину нормы чесночка, кусочек острого перца, высыпаем семена тмина и дальше закладываем огурчики наполняем баночку практически доверху чтобы огурцы плотнее улеглись, вот так периодически встряхиваем ее в процессе наполнения также можно поставить по листочку чесночок несколько зубчиков перчик туда же немножко места для оставшихся листиков дальше заливаем наши огурчики рассола аккуратно понемножку чтобы баночка у нас не треснула рассол постоял после закипания буквально минут пять сверху выкладываем оставшийся чеснок а также листики все Заключение. подливаем еще раз так чтобы он был полностью до края баночки под самую крышку вот как раз полтора литра ушло на эту банку 3 закрываем капроновой крышкой и оставляем наши огурчики при комнатной температуре до полного остывания накрывать банку сверху ничем не надо когда содержимое банки полностью остынет, можно попробовать рукой. Подставляем какую-нибудь мисочку. А затем отправляем наши огурчики в холодильник. Малосольные огурцы на минералке. Подавать такие огурчики к столу можно уже на следующий день. А сам рецепт приготовления проще простого. Для начала складываем чисто вымытые огурцы в миску, заливаем их хорошо охлажденной водой и отправляем в холодильник на 3-4 часа. По истечении времени достаем огурцы из воды, обрезаем у них хвостики, а затем часть огурцов делим на шайбочки толщиной 2-3 см. Чеснок нарезаем пластинками. Красный острый перец режем тонкими колечками. Дальше берем любую емкость на 3 литра. На дно кладем укроп с зонтиком, сверху выкладываем слой целых огурцов, посыпаем их чесноком, добавляем несколько кружочков перца, разламываем листик лаврушки, а затем слои повторяем. Резанные огурцы кладем ближе к верху, так как они просолятся быстрее, чем целые, а значит доставать мы их будем в первую очередь. Теперь делаем рассол. Берем сильно газированную, хорошо охлажденную воду. Отливаем из нее 100-150 мл подходящую емкость. Добавляем туда каменную соль. И хорошо размешиваем до полного растворения кристаллов соли. Дальше заливаем подготовленные огурцы солевым раствором и холодной газировкой. Для лучшего смешения льем из двух сосудов одновременно. Закрываем емкость с огурцами крышкой. и Оставляем на сутки при комнатной температуре. Это самый быстрый метод приготовления малосольных огурцов. Чисто вымытые и обсушенные огурцы обрезаем с двух сторон и разрезаем пополам. Берем два обычных полиэтиленовых пакета, вставляем их друг в друга и перекладываем туда подготовленные огурцы. Затем нарезаем укроп. Корешки не выбрасываем, а отправляем к огурцам. Туда же следуют измельченные листья укропа. Дальше нарезаем пластинками чеснок. И закладываем его тоже в пакет. Красный острый перец режем небольшими кружочками. И также добавляем к огурцам. Добавляем в пакет гвоздику, черный перец горошком, сушеный базилик и соль. Завязываем один пакет так, чтобы в нем осталось как можно больше воздуха. Для надежности также завязываем второй пакет. Чем больше воздуха в пакете, тем удобнее перемешивать огурцы. Теперь получившуюся конструкцию хорошо встряхиваем руками, чтобы содержимое пакета, как следует, перемешалось. После чего отправляем огурцы в холодильник на 4 часа. Через каждые 20 минут достаем их и интенсивно перемешиваем. По истечении времени разрезаем пакеты, перекладываем наши огурчики на тарелку и подаем к столу. Вот и все. Быстрые малосольные огурцы в пакете готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.